Нажимаем кнопку Enter, стрелочками вниз переходим на строчку Параметры, требует пароль. Пароль по умолчанию на данных контроллерах 300, стрелочками значит набираем 3, опять Enter, переходит к следующему 0, 0, получается 300. Enter еще раз вводим, заходим в параметры. Переходим стрелочками. На строчку всасывания. Enter. Заходим в всасывание. Переходим на строчку. Настройку управления. Enter. Стрелочками уже двигаемся по параметрам. 3.3 это уставка. Чтобы ее изменить, нужно нажать кнопку Enter. Вот нажимаем и стрелочками вверх. настроили то есть параметр какой вам нужен опять нажали enter сохранили дальше двигаемся нейтральная зона не трогается нейтральная зона это как ди дифференциал максимальное значение то есть также нажимаете enter то есть это максимальное значение уставки в всасывания будет также стрелочками вверх и вниз сохраняем enter ну и минимальное значение естественно тут троечка стоит таким же способом настаивается дальше чтобы выйти из данного меню крестик жмем это у нас всасывание папка дальше опять крестик уходим в главное меню стрелочками вниз конденсатор enter Настройки управления. Стрелочка вниз. Enter. Все. Здесь режим автоматический. Дальше. Уставка 15.9. То есть таким же способом она настраивается. Кнопку Enter жмете. Загорается. Стрелочками вверх-вниз выбирайте нужное вам значение. Чтобы сохранить, опять нажимаем Enter. И дальше по параметрам двигаемся. Минимальное значение также настраиваем. И максимальное значение. Идем. Чтобы выйти опять в главное меню, нажимаем крестик несколько раз. Все, вышли параметры, сохранились.